Местная. Сначала такую сделал глину. Тут две глины красная и белая. Потом ее шашлычница закалял банки из-под консерва. Сейчас она покрыта грунтовкой, сверху еще блестит. Потом делал вот такие вот две пши. Вот это вот кажется белая. Посветлее она. Почему она белая называется? Что светлое? А это вот красная, но она тоже не красная, не кирпич, такая желтого цвета. ее закалял в печке уже. И вот значит из двух таких начало, который делал вот такую, и в банку она входит трескается ничего И тут вот черненькая тут больше температура сгорела можно делать там фигурки кто умеет а я просто делал кирпичики такую вот глину покупал это уже не глина или она не закаляется а керамика оказалась. Может поэтому она не закаляется. Ее надо закалять при каких-то там температурах. Сначала 450. Потом 800. Там кажется. Сначала вот я закалял ее. Которая она треснула. Тоже вот в банке. Это печки треснуло, покрыто тоже этим середитом. Ну, воду она не, не уже от воды она уже не будет растворяться и воду кидал проверял все значит что и доказывает что она уже закалена вот эту кидай воду, вот эту, эту кидай воду, эту, все они уже закаленные. Все, пока.